Хочу поделиться с вами своим опытом, что лично мне помогает раскалывать любые чурки. Пусть даже это ну, может, крупная чурка, может быть, такая в 40 сантиметров в диаметре или вот 50 сантиметров в диаметре. А иногда могут быть мощные а, сучки, да, вот как здесь вот, вот такой сучок. Тут, да, тут. Представь, вся эта э, чурка такая большая, она попадает иногда с мощными э, сучками. Конечно же, сложнее расколоть, особенно если такой То есть вот комик переплетенный древесину, волокна переплетены между собой. Такую древесину расколоть еще сложнее. Да, и да, везде сучки. Тут, сучок, тут, сучок, да. Первое, что важно сделать, это отколоть с краю выбрать самое слабое место и отколоть. Потому что помимо коры древесину также еще держит, мешает раскалыванию луп. Вот здесь вот луп маленький, всего лишь ну, менее сантиметра даже, да? А бывает луп там по два сантиметра, даже по 3. То есть очень такой толстый. Из-за этого еще сложнее расколоть То есть откалываем, то есть край откалываем. И далее, как я заметил, уже чурка раскалывается намного проще то есть стоит только отколоть один край Все. если сучки в таком случае проще всего расколоть когда сучок если он находится в центре где-то посередине проще расколоть когда он смотрит вниз не вверх а вниз потому что когда мы колем по сучку или возле то получается что мы идем по волокнам то есть продолжается, да, раскол, только раз по волокнам. А если же сучок бы смотрел бы наоборот вверх, то мы бы вот так ударили, и все, да? Воткнулись бы в этот сучок, потому что против волокон тогда получилось бы вот в этом месте. То есть если бьем по сучку, тогда проще, когда сучок смотрит вниз. Ну, исключение, конечно, если он в самом низу находится, чурки Там, по сути, уже мы раскололи часть, да, уже все, проще будет. В данном случае, если начинать откалывать, если вот на примере такой вот чурочки, если бить с краю в этом месте, вот так, то или в этом месте, против, против сучка, вот так вот бьем, да, вот так, по краю, то в таком случае мы или маленький, маленькую часть откулим, или просто воткнемся вот в этом месте, и все, будем бить, бить, бесполезно. То есть тут сучок вот так, да, мы против, мы по нему бьем, Проще всего, конечно же, отколоть с краю где-то вот, когда э, параллельно мы бьем, да? Возле сучка. Вот так вот отколоть. Или вот это место тоже слабое в, дан, в данной черке. Но уже потом, когда отколол, я вот здесь отколол, далее вот так вот можно отколоть и уже по центру. Ну, можем уже по центру расколоть. А далее, когда пьем по сучку, то, конечно же, как я же сказал, сучок смотреть должен вниз. Тогда раскалывается легко. Любая чурка. Сейчас буду колоть эту большую чурку 50 сантиметров в диаметре. Я такие чурки всегда раскалываю на земле, а потом уже, когда на плахе расколол, плахи уже на колоде колю. Потому что они тяжелые, ее если поднимешь, надорвешься. Ну, ладно, начну. Как и говорю с краю. Будем искать самый слабый край. Вот. скалю по краям называется сибирский способ колки попал поэтому небольшой Держу. вон там со стороны вот теперь вот эти платья уже на колоде ставим на колоду на колоде уже даже обычным топором но у меня переделанный топорик специально для колки Фух, так вот так вот просто раскалываем Как заметили быстренько можно расколоть даже мощную чурку